И всем привет, Макс Риска. И сейчас я вам показываю экранчик. Подожди, подожди. Да блин, не нажимай эту кнопку. Почему не так не везет запись? А? Так, смотрите, значит, таинственный собняк. Как скачать? Есть один способ. Просто вбиваете его в его телефоне, да? Допустим. Вбиваете интернет. То, что тут написано. Да, таинственный собняк. Вы можете еще добавить что можно найти. Да, можно еще добавить амун Аз. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, только не перепутаете другие. Вот, мы один скачали. А, другой. А, слово щитоводное, что. Ее еще доступно... Она еще не доступна. Нажимайте на эту кнопочку автоматической установочкой. И как по мне, через... В летом, когда будто лето, типа, А пока я вижу, что тут у нас есть игра зуба. Как я нашел, заходите здесь. Показываются все игры официально официально вот точно все предложения вот значит мы зарегистрировали ждем но а пока можем ух ты обновлю что типа обновим и покажу вам вот геймплей который подписчик нам скинул пишите в комментариях а, как вам а, а, таинцы на обнят по игре зубам геймплей дополнительный был так сейчас, подожди, сейчас только вот нажму кнопочку кстати ой, а, у вас черный экран да? извините я перепутал э, так кнопочку давай давай, давай давай давай загружайся вот такая мне игра загружается Google, в общем рекомендую угу. запасной наш канал там безопаснее так чтобы это канал нам не забанили также, если вам интересно, можете посмотреть мультфильм про Маквина Он нас поддержит, мы его тоже поддерживаем Он даже новый Макквен выпустил. Именно отрывки. Там всякие интересные. Так, вроде бы это, та, та функция... Ну, понятно, да? Так, я тут разбираться должен. Вот, со я посмотрю сейчас новую 10. Сейчас продолжаю. так с процентов. А пока что мы тут видим, даже не обучаться еще. так И то тапочки как ты не заметил. Какая такая ком Зачем я это говорю? Ну просто в будущем давай эту игру уже доступным бонусом всем добавят. Вот даже вижу новые профиль. Это профиль, вроде бы. Ну, Мой, да, ну, ну, новый. так скажем. Поэтому нужно следить за мной, если хотим скачать данную игру, принципе можно, кстати, включить звук, отключить микрофон. Но ну, одному человеку значит это выда. Это вы один человек, который может включить микрофон, слышать может, также нажав на кнопочку и выключить, принципе, может прям все может. Так, сообщает 40 процентов. Давай загружайся, пока я буду рассказывать, ну, показывать да? тактику строить как будем показывать наш клан все по такое а у нас будет своя тактика а как они выбили кстати тут очень интересного спросика потом пропустим обучающий обучающий контент геймплей до сих пор кстати тут слишком долго время идет вот вот очень долго вот я вот вот нашел нашел так, где не находят? и тут сразу Я не эта кнопочка так нажал туда. Нажать ее можно на центре. Ради бы я записывал как ее нажимать. А пока зуба устанавливать но обновление. Знаете, мне не нравится. что вот так вот. Музыка идет. Можно мне один Способ узнать. Есть способ, кстати. Давайте воспользуемся этим кстати я забыл кое-что сказать у вас черный кран извините слушать видно вам заходите под где вы смотрите вроде вы смотрите на запасном нашем канале то мой друг снимает он прям такую ставочку поставил не знает кто он взял ее или сам или все такое в общем -то. заходите под любым роликом должен быть ссылочка ну-ка например тут только лайк ставьте а вот дизлайков не нужно да, вот тут хочется поставь ссылочки на дискорд. Секретный дискорд, тикток, лайк. Там конечно не все. Так, я захожу на дискорд. Покажу, что есть. В общем, вообще максимум, что есть. Так, так, только тихо-тихо. и посмотрим немножко. Или перемотаем. Перейти. Покажу. Ну ладно, ладно, ладно потом покажу так ну что ж, давай как функцию включим. Ну, хм. все открывай одновременно зубу и музыку зубы, давай. ты к этому еще не готов всегда не готов к этому. то сломается что-то то не то поет тут вот такое бывает у вас не требуется заказовства именно авторских прав хочу музыку чтобы не было авторских прав мы так указываем так вот вроде мозг окей вижу вижу как динамика поднимается так это у нас вроде было логика сейчас смотрю заигрывать маленькая комнатка она очень маленькая а у вас как там у вас еще меньше меня такая тоже похожа как у вас Нумально. А чё, а Чего а а а а у нас тут там Прям вырезали Такое черненькое Почему не все видят это все Кстати тут еще код есть что спишет Еще код И Именно то чтобы за друзьями играть Ну думаю тут проще Простого Первый год Такая обычная картиночка Ну ты Что это такое? Инструменты? чему интересно блин а когда я зашел зубы там сам ну что вау это что-то новое слушайте раньше такого не было просто слаживаю все до путя <laughs> не ошибись это гараж то камеру еще вижу ох, ох, ох. так так так диджей ух ты камера секретное место. друзья у нас секретное место будет наблюдай за всеми да анака ну перемотаем так как я понимаю вы играли замедло да прикольно ух ты банк мото так с вами капя что происходит но куда мы консент нажимаешь на кнопочку всем и звонишь типа то перемотаем ну, вроде бы все показывал, пока мистер показывает геймплей. Э, Посмотрите. Ну, ну что, вы видите, да? Ну ладно, поиграем за Никса. Может, в Никса до кубков. Потом еще больше. У меня личку пишет Вау. PNC4M, Robin, Welcome, Welcome, Work. work. Ужасно, на себя. Открываем. Вау парк mm -hmm, это вроде бы работа <coughs> какая-то интересная работа может то что у вас там а, ну да, конечно О, платим из рук 4 получил конечно Алмазы. Mm -hmm. интересно что значит thing спасибо тебе for за your портинс билл в горкой с машинка на решетку за север то что мы тут -то играем такого? Прикиньте, такое может быть открываем. Да, you, да. Может свой класс туда, допустим, не клан. Эх, я не могу даже туда вступить, а я звук пароль. Прикиньте. Не, можно как-то авторизоваться. Два золотых сундучка. У меня один персонаж, ничего не падает Ч? А я чё да, новый. Так, это интересно. Давай, мне не показывал Ух ты. Не понял, давай. 23-4. Блин, ну что такое? 44. Один Так, окей, э, OK, давай. Сейчас пока... Во! У меня один персонаж, как брал Stars играешь, блин. Где ничего не выпадает? Вот что происходит, блин? Дали бы, знаете, что хоть хоть даже брюса не найдут, конечно. А что мне буду давать? А что? Посмотрите. <къем> Что у меня только один персонаж? Никса, а Непонятно. Один персонаж. А -а -а, я помню только 3 выбрал. Вот дойдет а второй или будет два брата 3 будет 3-2, 1 <со punch> вообще 2. Два, так, 3. Два, так. 2, тут 2, два, тут, два, тут один, один. Ну, как-то видно. Ах, э ладно, шостком. Вижу, что не так уж много персонажа. Mm -hmm. Так что хай добавляют. А то потихоньку потихоньку по одному. вроде прям как Эджевес. три персонажа. два персонажа. За новый вот. бесплатно. Ну что ж, попробуем свои навыки, возможно, я их прокачаю. Будет больше сундучков. Добавьте друзьях, я не знаю как это сделать, да, конечно. играя столько лет и этим функциями пользуюсь. Mm -hmm разбираться тут нужно. Пошли. <связать> так, так, так. Также можно угл аккаунт зарегистрироваться да? чтоб чтобы хоть этот блин навык не утерялся. Хотя бы у нее запуск славу хоть Слава там на это будет. А То потеряется еще. по никса, Йоу. Знаешь, это наверное тупо не займет, что я никс. так. Каша вон, понял? Бро, куда идёшь? Да я не тебе, бро. Эй, я не знаю, что я сделал. Эй, слышно? Ха, точно, На пока легче. Тихо-тихо-тихо, успокойся. Бля, неудобно. М -м -м, вообще неудобно. А что происходит, честно? Фу. Да, стра тихо, тихо, тихо там. пацан бро мне третел красавчик на да? и поэтому как ты сражаешься ж такое не понимаю я стал и киллером но ну, почти киллером может быть, может быть Ха, меня из себя на да? а мне я подался ты знаешь не uh, Ой, да, Вот, бонус. Ну, это что тупо, это да? Просто что это значит. Бонус новая игрока. Что? Бонус к новому игроку. Прям бонус какой-то. минут. Ух ты, шутку вы но в новый ли? Вот, новый персонаж. Вот. Да, хоть. Стандартную э -э, отказаться не денег. 50 гривен. Да, но вопросик в том, что.. Я их беру. <с -2> Конец сезона 7 дней. О, вот, подожди, подожди. 20 минут, возможно, не. но Ух ты, так тут вообще! вот давай хм. скажите откуда мне повышением это и без брать нельзя что ли как насчет сейчас матч реванш я хочу уже топ-1 между прочим о давай покачаю еще трон 100 кубков и четвертый ранг будет изи да с ролика ну ё, ух ты сколько дает хп ура слушайте 2 к уже будут бить класс Буду говорить а как ты такой сильный я говорю ну, я уже начал за играть так ты начинаешь когда я когда играл последний раз. Первый игра и розовая. В июле. Так что скоро будет этот июль. И уже год играю зубы и подарок. Никс дает капец, да? Браво, браво, браво. Это -бра. катахатыка. Что такое, блин? Брон. Вот. так тень. Сейчас всех заваним. А что бронзовое? Не бронзовый топчик. Чем какая-то такая вот потом железо и золото самая лучшая майнкрафт так вот покажем всем а вот чем делать 40 игроков я так думаю сок с блин нормально сейчас будем сражаться долгом угу. да блин ну, бро я так думаю почему проиграл а вот ты за это так я самый сильный Брой будешь работать, угу. икс, икс, Лео Пешаки, что происходит? Привет, да ж, блин, Лари, бор, блин, а то воровал, блин. Вот, ух ты, отражение, ⁇ -мо ⁇ слушайте, вот сфоткайте, вот реально, ген такого я никогда не видел. Раньше такого не было, кстати, вроде. Думаю, зачем отражение? Вот даже тут отражение. Вот такого... А, ну, вот тень мы увидели, да, мы знаем про тень, так что он такая, как анимация, но уже тут такие зайчики такие. не такого никогда не было вот вот на 100 врацентного такого не помню напиши в комментариях такой траж нет такого не было слушайте а врагов можно смотреть уж я такого раньше не был а тихо блин все блин подписка лайк забыл что ли не понял на какой лайк подписка во молодец службу лари я тут хотел скушать это Слушай, блин Лари. А, и идрез, блин. Где, если блин, Ладно, я тебя оставлю на закуску, жди мне. Блин, Не, неудобного, пона. А, Лари. Ухо, динамит, отлично. Штука для дефа. ну что ж, я... О, 42 кубка, офигенно. Не, ну попарнковать весело. Поэтому я хочу поупешиться. Меня здесь не да? Шларина, ли нападение? Все, я думаю, что я ботика. Офигенно, это у меня нычка. Так. попробуйте все же контент. Просто на поставить. Ладно. Эх, блин, Лари, блин. А? Ай, больно, больно, больно, больно, брат. подписка знаешь Бла -бла -бла -бла -бла -бла -бла -бла бро отстань я снимаю между прочим он вот такой бля во ой блин какой активный блин да муж тарика победишь нет школьники нет а я очень побеждать школьников то да мне побеждали блин какие-то большие я больше ставлю я у вас буду в агаре играть да похоже все игра на игру агаре 72 кубка ну наконец-то да пришла победа ух ты знаешь новый одном так на ну, открывает на то что 105 баллов но мне не отвечает да почему вы не отвечаете до сих пор не отвечает думал 3 поставить а Разработчики, почините игру. Потому что что-то лево. к 11 кам. Правда, 4 левел и 11 4-й левел. Левел и одиннадцатый левел. Кто круче, конечно, 11-й. Половолом именно. И это не в сложном испытании, а ком дополнительный баланс в игре низкой ну реально да разработчики на не реагируют согласен разблокируйте как было дисбаланс он про меня забыл напишем нет на прикольте ну скажи что ему блин то что мне хай разблокировать тогда лайк ну блин про меня очень не забыл значит мы не подписчик напишу нет все кстати, хочешь, чтобы я записал ролик о том, что им пишет вконтакте? Вот просто шикарный ролик, только не на этом канале. А на канале Макс Риск. Ну или где-то не в любом ролике. Да, тут уже скажу каком-то ролике, где можно идти. Ну что ж, для подписчика открываем, в принципе. Уже будет ну, новый персонаж изумрутаться. Для чего? ⁇ -мо ⁇ Хо-хо, новый персонаж. Моли. А, -а, -а, а как вы думаете, какого персонаж был? был бы? Пиши в комментариях. Новый персонаж. Отлично. Теперь я могу задумать вам геймы, да? Отлично. Ставим другой аккаунт, а то первый забанили как-то не Забыл точнее. авторизовать его вышел и тогда зато некс пятого мне не жалко мне тратить слушай, на него так ну просто наш все ник стопчик всем удачи всем пока подожди какую число ночь пока бля. ладно ладно рекмендации наш нас за что мы живем до да? типа того за что мы живем ой блин прячем рекламу так так так так прокручим ой блин шо показы так так я так, вам показываю да? Значит, самый лучший мой друг. Я тоже там не снимаю. Все типа conseguem. мир, Тина. Roblox, игра .mış. Как его найти? Нажимаете кнопку в каналы. Типа... ,その... Находите подписочку. <рек aucune communication language> так, так, так, так. Это короткие ролики. Пробовали. Вы можете посмотреть, не буду спойлерить. Так, ну. Мне нравится какой канал. хочу быть бы нет? Вот дубль, это не я делал. Я я такой не ставил. Вот тут я не ставил такие вот. А другие это не я занимался. Прикольная превьюшка. просто. Ой, пока всем. Всем ночи, пока.